всех приветствую нахожусь сегодня в своем дачном домике и заметил что ну я давно конечно заметил что между потолком и стеной вот такая вот некрасивая щель идет она не только между потолком и стеной но и по вертикали более-менее ровная но все равно щель имеется А поскольку я обнаружил остатки декоративной веревки, вот такое вот. Она 10-миллиметровая, декоративная. Из нее я изготавливал люстру в стиле лофт. Кому будет интересно, ссылочка справа вверху в углу будет. Вот. Я подумал, что можно вот сюда ее как в виде декора. Закрыть вот эти вот все щели И веревка уйдет, не будет валяться И поинтереснее в домике находиться будет Такой интерьер будет создаваться а Попробовать хочу приклеивать на С помощью клеевого пистолета Но если держаться не будет Буду как-то на гвоздике пробовать Крепить веревку Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Начинаю клеить с угла. Закончил я приклеивать веревку. Пользовался клеевым пистолетом. Очень понравилась мне эта технология, клеится очень быстро. Все держится достаточно прочно. В общем, вот такая вот картина получилась у нас. в угол не хватило буквально 2 метра веревки Но я уже не буду целый моток покупать смысла нету тратиться на это это задний угол он не бросается в глаза то есть когда заходишь в дверь в основную это вот так то на общем фоне угол остается сзади и его как бы и не видно Вот так из остатки веревки. Ну она просто у меня была. Можно вот пустить такое дело. Смотрится красиво и швов этих не видать, челей в смысле. Ну и так немножко уютнее встает. Если еще появится веревка, может быть еще люстр буду делать кому-нибудь или себе вот эти вот углы еще декорирую веревкой вот этот угол ну и вот этот вот то что не хватило ну а такой общий вид Всем пока!